здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске готовимся к новой охране труда ндс от спецрежимника для получателей субсидий продолжение счет фактура с опозданием налоговый прогноз готовимся к новой охране труда Минтруд рекомендует работодателям до 1 марта этого года провести внеплановое обучение работников и проверку знаний по охране труда. Всему виной вступление в силу с указанной даты масштабных поправок в Трудовой кодекс. Однако по вопросу о том, когда именно работодатель должен провести эти мероприятия, есть и другая позиция. НДС от спецрежимника в борьбе за важных клиентов не редкость, когда организации или предприниматели на ОСН или ПСН выставляют счета фактуры с НДС покупателям. Правда, для спецрежима это чревато новыми НДС-обязанностями – заплатить налог в бюджет и сдать по нему декларацию. Более того, это игра в одни ворота – право на вычет налога самим продавцам на спецрежиме это не дает. Для получателей субсидий продолжение. Налоговая служба продолжает разъяснение о порядке освобождения от НДФЛ выплат персоналу, если работодатель – получатель субсидий на нерабочие дни. Теперь уточнение получили два момента. Как отражать сумму зарплаты в расчете 6 НДФЛ, включая справки о доходах, и касается ли льгота вознаграждений по гражданско-правовому договору, выплаченных за счет субсидий? Ответы таковы. Льготируемая зарплата отражается в 6 НДФЛ через вычеты. Необлагаемый лимит не касается вознаграждений по ГПД. Счет фактура с опозданием. Покупатель за поставщика не в ответе, во всяком случае, когда последний опоздал с выставлением счета фактуры. Несоблюдение срока выставления счета фактуры не означает, что покупатель сможет получить по нему вычет входного налога, ведь такого недочета нет в списке недопустимых ошибок, за которые можно поплатиться вычетом. Налоговый прогноз. Земельные участки с временным статусом в ЕГРН станут архивными. Такой временный статус присваивался в период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года участкам, поставленным на кадастровый учет, права на которые не были зарегистрированы. До 1 марта этого года владельцы таких участков должны завершить процедуру оформления прав, иначе придется повторно проводить кадастровые работы. Борис Титов предложил отнести организации услуг, в частности общепита, категории конечного потребителя таким образом они будут избавлены от обязанности участвовать в процедуре контроля маркировки иначе с введением с 1 сентября 2022 года в отрасли обязательного требования по маркировке продовольственных товаров кафе и ресторанам придется значительно увеличить цены либо уйти в тень с 21 декабря в Санкт-Петербурге продлевается до 2 часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов. Однако по-прежнему остаются закрытыми ночные кабары, клубы, дискотеки. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общепита.